Ожидаться мне бы, когда стихнет дождь. Он из любого передрягу выберется. И все в порядке. Ну что, пойдем? Пойдем, пойдем. пора обедать. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Я знаю, это для тебя важнее, чем судьба старого друга. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрели, сели крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Вкускаве вечерная настрой По четвертому из сквады уже дав на волки воет. Посадили желез. В душе без воскрес страх, страх мертвой тишины этих мест, На выносливый тест, адреналин и стресс. Счетчик Гейгера Эхо в мозгу отдает треск В глазах все темнеет, небо-то вокруг темнеет. Не может быть, это выброс, бежит.